Смотрите на вот этого человека. Я не хлопал тебе пидор, я пошел и лег спать. И пузом Мы тут пить собрались, Артур тоже собрался. Но почти пить. Ему мама сейчас не разрешает просто. Не у печени не. Печень, печень разрешает. не разрешает. Артур! Артур! В магазине идет мимо алкогольной продукции. Ему печени судрит, так ты че, сука, куда пошел, бля? Вот так помотай, помотай За 300 сунтов. Маленький, маленький квадрокоптер, Это мой вертолет, я планирую съебать отсюда, нахуй. Ты из маленького решил пить? Всем привет, сегодня 7 апреля. Спасибо, что включил. Знакомься. Расскажи о себе. Нет, мне надо Ну ладно, чё такого? Ну, просто я такая такая меня зовут так. Это не кастинг, просто расскажи о себе и, и все. Короче, мы сидим за интересным таким местом. Какой-то лаунж, заведение, не знаю, как правильно это называется. Э -э, я пью бабский коктейль. Почему-то с клубничкой, как порно. Алкогольный. Место, короче, на крыше. Мы под открытым небом, но тут все запотело, потому что мы тут молодые, горячие. Даже здесь захотела. Тут прикусно, я на и не видно. То, что мы это на любые. крыше. Центр города. Вот. Жалко, что это такая не мы бы сейчас что-нибудь поговорили. Люблю. Сколько тебе лет? лет как тебя зовут? Меня зовут Кира. Чем ты занимаешься? Я учусь на парикмать. Угу. в камеру смотреть. Да. Да. Ну, может, на а меня. Ладно. Что ты, какое у тебя хобби? Я. Занималась когда-то танцами. Какими? Ну я бальный танцевала, Значит, ты наш богатый мечты? Нет. А -а -а -а. Да, уже не Все, выключай. Я уже давно не занимаюсь. Что ж, спасибо, было приятно. Да, с тобой пообщаться. Кристина, расскажи про себя. Тебя мои зрители еще не видели. Привет, зрители. Привет! Привет. Привет. Привет. Да. Меня зовут Кристина. Всё, это да? Все, что вам нужно знать. <свят> Мы сегодня купили очень интересные конфетки. Я не буду рассказать <свят> всех тайм. У нас Кристина будет совместная. Потом <свят> зрители <свят> скажут, что, короче, она какая-то не такая. То она удавно вот, да, да. снимается видео, то она у другого. <свят> <свят> это.. Я не знаю, как это называется. Помощница такая, знаешь, веселая. Вот. В общем, мы будем делать прикольное видео, наверное, оно скоро выйдет, я не знаю, когда это выйдет, у меня видео выходит, я сниму, а долго монтирую, короче, и поэтому я последнее видео сейчас в Москве не выложил, короче, вот. Всем привет! Вот, наконец-таки, началась весна, и я уже в нормальных кроссовках, нормально одежды, просто в куртке, как здорово, вообще жить легче стало, сейчас решил себе новые кроссовки взять, иду в Nike надеюсь этот магазин в очередной раз не испортит мне настроение тем, что ни хрена в нем нет, как всегда и никаких изменений ничего не меняется Adidas либо, как всегда, говно ничего нового не делают все на старом, выезжать пытается. ничего себе не выбрал, как всегда ничего нового бесит это вообще, раздражает уже уже сколько лет Этим... Этому магазину. Все никак ничего не сделать. Нормальное, новое. Последняя надежда на спортмастер. Если там ничего нет, то вообще это... Да, скучный очень день получился. Хочу себе велосипед купить. Смотрю на лето. Это вроде ничего такой. Что-то он легкий, э, тяжелый. Прям вообще он какой-то... Неразгоняемый. Прям 27 кс стоит. Педальки тоже так себе. Люблю спортмастер. Я тут еще скейтинг Я себе выбрал хорошего железного коня. У меня есть вот такая игрушка. Тут я могу черех пить. Вот, у меня есть добавочные колеса небольшие, чтобы я мог не упасть. А вдруг что случится? Самое веселая вот это штука, вот думаешь, если тапочки купить вообще отличные, с носками четко будет, прям отлично. Буду самый первый парень на деревне, классный. Ну что, все, спортмастер тоже закончился, а вместе с ним закончилась и надежда на то, что я себе куплю нормальные кроссовки. Вообще нет в торговых центрах нормальных кроссовок. Йоу-йоу-йоу, вот настал вечер, сейчас будем незаконно пересекать дорогу. Если полиция смотрит это видео, простите меня, чуваки, и не штрафуйте. <grab noise> <«Да>! <плод s1> <говор> <говор> <говор> типа, если тебе девушка говорит, что ей нравятся опасные парни, ты можешь сказать ей, я перехожу дорогу в неположенном месте. <мышленный> я такая все потекла. Я у мамы Супермен. Yes, way, way, way, way, <laughs> Ведь он не пригодится тебе. Заебался я, если честно, блядь. Хотел нормально погулять, чутенько, классненько, не вышло нихуяшечки. Вообще грустный, блядь, еду домой, пиздец. Сейчас побольше опорожню, Трава зеленая, кроссовки сухие дороги пыльные, все заебись идем, заявляем свои права на, e на весну, на весну да. уверенно шагаем так, по сухому <works> вообще четко, лишним просто подышать мы снимали сегодня, сегодня прикольный короче, мы да, сегодня снимали прикольный вы его уже увидите скоро но вот это видео не скоро увидите <nuestras> Идем мимо заказания Арены тут будет проводиться чемпионат мира по футболу. В этом году, хрен узнает знает, вот, 18 -м. Я не слышу за этим. Ах, хорошо. Это было, блядь, прям долгая зима, столько долго, блядь. Я хочу вот долго не слышать еще фразу "Зима близко". Холод. Да, холод прям вообще. Надо, было, надо копить деньги, короче, и каждый год уезжать на, ну, на какую-то часть зимы куда-нибудь, чтобы где тепло А почему-то да, вот, ну когда-нибудь, да, а почему-то все едут летом, когда, в принципе, ну и здесь можно да, пожить летом, да Ну хотя, наверное, едут потому, что отопись, может, не дают еще что-то В общем, все, мы рады весне заебись, бля, обнял 5 часов утра, а, нет, какая фигня, 4 часа утра пришли в какое-то место непонятное, где есть еще живые люди, как оказалось, кто еще работает. Здравствуйте. Это Путин? Да. Серьезно? Да. Ну что, прямое включение в передаче "Вредный ужин". Находимся мы в заведении "Барс" 700, че? 703. 730, так выглядит. Вообще такой грязный, прям пиздец. Вот прям круги такие, следы. Обожаю этого бармена. Вообще, насколько я знаю, я сам работал барменом просто. Я тебе тоже рассказываю. Сам работал барменом, и я так любил натирать эти бокалы, все вот эти вот. Особенно вот такие, они приятные, удобные, как бы, да. Нет, ну неважно, важно в утра, у него что, два бокала на все заведение, что, то есть. Сразу натернуть на дофига, а тут какие-то пятна. Увольняйте бармена, ребят в хорошем заведении у него интерьер покажи вам туда а, на... вот такие вот скульптуры присутствуют ты показывает скульптуру время 5 часов утра приехали мы сюда в 3, оба стали с кровати вечер проходит хорошо